Что насчет порта? Порт раньше в социалистическом времени? Да, со времен Советов. Да, со времен Совета в Польше в порту работало 10 тысяч человек. Человек? То есть практически... Каждый, э, житель связан, э, каждый житель Польши с... был как-то связан Простите, да. с этим портом. Этим или родственник, или. Есть... Потом, когда ушли да. советы, конечно, этот порт не смог себя финансово обеспечить, да. то есть он оботхлотился. И сейчас на этом месте находятся несколько э, десятков деятельность с которых связано с есть, морем. Да, там строятся спорт... да. корабли, строятся корабли, грузятся. А я... люди... Там есть верфь, которая изготавливает корабли разных типов, разных конструкций, под заказ или стандартный. Э, там есть военные отделения, военные зоны. На которой лежит запрет входа, там есть военные корабли польские, там есть какие-то логистические предприятия. Что там еще есть в борту? и даже непонятно, чем они там занимаются. Нам, нам сделали экскурсию именно в посудостроительной организации. Мы смотрели, как собираются, как варятся, как красятся корабли, как чинятся там корабли. Очень было интересно, захватывающе. Огромный размах, все огромное, все широкое, высокое. Люди, работающие. А, на, и том, на данный момент там вместо 10 тысяч да, стало полторы, полторы тысячи. Полторы тысячи. Э, часть э, взяла на себя автоматика по сравнению как с советами. Ну, а часть, понятно, что из-за того, что это, стало, 100, это сейчас частники, сократилось. То есть вместо там, 20 людей э, работает 7-3 человека. То есть в то ну, старый, местах. Да. То есть, как я сказал, часть... Обрезала автоматика, электроника, которая берет на себя, а часть именно из-за того, что, как нам говорил господин Зигбунд, в советское время должны были все работать, то есть вместо семи человек, ну, есть, неважно, было неважно возможно, да, это эффективно. эффективно, да. Сейчас же все, каждый, как, как говорят, каждый метр квадратный на вес золота, то есть. И он задействован, да.